Добрый день! Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. И прежде чем мы начнем, поставьте плюс в наш чат, если все хорошо со связи, если вы меня и слышите, и видите. И минус, если есть какие-то проблемы со связью, отсутствует звук, либо звук с перебоями, и отсутствует видео. Пожалуйста, жду ваших ответов. Поставьте плюс наш общий чат, если все хорошо со связью. Минус, если есть проблемы со связью. Спасибо большое за ответы, вижу, что все хорошо и мы с вами начинаем. Меня зовут Романова Юлия, я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. Сегодня мы с вами проводим вебинар для участников закупок, для поставщиков и говорить мы с вами будем про национальный режим. Мы поговорим о том, как участвовать в закупках в сфере применения именно национального режима в 2020 году. И тема на сегодняшний день весьма актуальна, ввиду того, что в текущем году произошли определенные изменения, и предстоит нам работать, и работаем мы уже абсолютно по новым правилам. Пожалуйста, если у вас будут возникать какие-либо вопросы, задавайте их в наш общий чат. После завершения нашего мероприятия вы получите ссылку для просмотра записи вебинара и получите нашу презентацию. Итак. Мы с вами будем говорить сегодня именно с упором на 44-й федеральный закон, потому что по 44-му федеральному закону в 2020 году были изменения в части применения национального режима в сфере законов. Если мы с вами говорим... В целом, про применение национального режима, то здесь мы с вами исходим из статьи 14.44 федерального закона, который говорит нам о том, что в сфере закупок применяется определенный национальный режим к отдельным видам товаров, работы и услуг. И, соответственно, если речь идет про работу и услуги, то это те лица, которые оказывают эти работы, либо выполняют, соответственно, оказывают услуги. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска товаров, которые происходят из иностранных государств для цели реализации именно закона о контрактной системе, для осуществления приоритета товаров, которые производятся на территории Российской Федерации в том числе и на территории отдельных государств, которые также вводят в Евразийский экономический союз. Об этом мы с вами сегодня будем говорить. И, соответственно, в целом, когда мы участвуем в закупке, один из ключевых моментов, если вы особенно начинающий поставщик, я рекомендую всегда обращать внимание на наличие в аукционной документации либо в иной закупочной документации, информационной карте, сведения о том, что по закупке применяется национальный режим. И мы с вами обращаем внимание на наличие ссылки на 14-ю статью. Если такая ссылка есть по тексту документации в информационной карте, то мы отдельно акцентируем свое внимание на том, какой именно нормативно правовой акт применяется. Вообще в целях реализации применения национального режима в закупках существует три основных направления. То есть каким образом применяется этот национальный режим. И применяется он в следующих своих направлениях. Это запрет, запрет на допуск, на поставку иностранной продукции, соответственно, на выполнение работ, которые оказываются иностранными лицами, на оказание услуг иностранными гражданами и так далее. Это ограничение, это наличие определенных условий, при которых иностранный товар, либо работа, услуга, соответственно, может быть выполнен иностранным гражданином, либо может быть поставлен иностранный товар. Но при этом, чтобы эти ограничения были выполнены, соответственно, нужно соблюдение определенных условий. В этом мы с вами тоже будем сегодня говорить. И а, следующее требование – условия допуска. Условия допуска иностранной продукции здесь применяется правилом а, третьей лишний». Может быть допущена при этом иностранная продукция, но при, опять же, соблюдении определенных требований, при выполнении определенных условий. Итак, три основных направления, в которых сегодня развивается применение национального режима в сфере 44-го федерального закона. Это запрет, это ограничение допуска и это условия допуска. И об этом мы сейчас с вами поговорим. При этом ключевой момент, очень часто участники закупок задают вопрос, когда я подаю свою заявку, например, если заявка состоит из двух частей, в первой части заявки я указываю обязательно страну происхождения товара, и, соответственно, уже на этом этапе могут ли меня отклонить, когда заказчик рассматривает первые части заявок. Ответ следующий – нет. Здесь очень важно разграничивать понятие применения национального режима и обязательные требования в сфере закупок. Так вот, к одним из обязательных требований в сфере применения 44-го федерального закона относится требования о наличии первой части заявки страны происхождения товара. Это товар, который вы непосредственно поставляете, и это также товар, который вы используете. И соответственно... Здесь уже, так как это базовое требование в части применения 44-го федерального закона, то э, по причине несоответствия именно по национальному признаку, ваша заявка на этапе рассмотрения первых частей заявок не может быть отклонена. Выявление соответствия несоответствия, признание соответствия продукции по национальному режиму, Происходит на этапе исключительно рассмотрения вторых частей заявок, если речь идет про те закупки, заявки на которые состоят из двух частей. Тут все предельно просто. Если заявка из одной части, то соответствие, выявление, точнее, соответствие происходит на одном единственном этапе, когда рассматривается заявка в целом. Итак, идем с вами дальше. Сейчас более подробно поговорим о том, в каких случаях действуют запреты, в каких случаях ограничения, в каких случаях условия допуска. В целом, если мы рассматриваем национальный режим с учетом требований 14 статьи 44 федерального закона, то мы увидим, что в рамках данной статьи выпущено достаточно много нормативно-правовых актов постановлений правительства на уровне, соответственно, федерации. То есть эти документы, они обязательно применены на территории всей Российской Федерации. И в этом случае есть запреты когда мы не можем, со своей стороны, если мы являемся производителями, поставщиками, осуществить поставку иностранных продукции. Здесь наложено строгое вето. Либо есть ограничения, когда мы можем поставить иностранный товар, но его могут принять, а могут и не принять. Ну, точнее, заявку нашу могут признать соответствующую, либо не соответствующую требованиям, если, например, есть другие участники, которые поставляют Российский товар, либо иной товар, который, соответствует требует. И условия допуска, когда иностранная продукция допускается, но при выполнении определенных требований, при наличии товаров российской продукции, продукции ЕАЭС, к иностранной продукции будет применен понижающий коэффициент по цене. Итак, давайте разбираться. Запреты у нас на сегодняшний день действуют с учетом требований по постановлению правительства 12.36. Это база данных, программное обеспечение. Также у нас действуют запреты в рамках 17.46. постановления правительства, комплекты системы хранения данных. То есть все речь идет именно про базы данных, про программное обеспечение. Здесь есть свои в этой сфере нормативно правовые акты, которые регулируют именно возможность, либо невозможность поставки иностранного программного обеспечения и баз данных. И вот отдельное ваше внимание я обращаю на постановление правительства, которое было принято в этом году, которое уже на сегодняшний день действует повсеместно. Изначально оно вступало в силу частями, потому что действовало еще предыдущее постановление правительства. Так вот, речь идет про 616-е постановление правительства это отдельные виды промышленных товаров, и в этом постановлении правительства речь идет про те случаи, когда устанавливается запрет на поставку иностранных товаров на выполнение работ, которые выполняются иностранными лицами, и, соответственно, то же самое по услугам, когда услуги оказываются иностранными лицами. И а, вот обращаю ваше особое внимание на это постановление правительства, потому что а, в нем приведен достаточно большой перечень товаров, по которым устанавливается запрет на поставку в страны продукции. Если вы уже знакомы с этим постановлением правительства, знаете, в каких случаях устанавливается запрет по 616-му постановлению, ставьте «плюс» нашего общий чат. Если пока еще вы не знакомы, если только собираетесь работать, ставьте «минус». Но сразу скажу, что будет интересно и Первым участникам и вторым участникам, кто уже работал, кто пока еще не работал. Так, вот кто не работал по постановлению правительства. Здесь мы с вами не будем, конечно же, все рассматривать те товары, которые приведены в перечне. Важно самостоятельно ознакомиться и удостовериться, что если бы наоборот отсутствуют те товары, которые вы поставляете. Почему не будем мы с вами отдельно прорабатывать весь перечень, потому что товаров очень-очень много и касается буквально ну, абсолютно всех сфер нашей жизнедеятельности. Это все промышленные товары, которые в основном пользуются спросом ну, заказчиков по 44 федеральному закону следующий блок нормативно правовых актов это те нормативно правовые акты которые устанавливают ограничения допуска иностранной продукции в чем ограничение допуска выражается сейчас расскажу так вижу вижу вопросы спасибо большое за то что интересуетесь темой за то что задаете вопросы мы обязательно с вами получим ответы на все интересующие вопросы но чуть позже я дам ответы в конце нашего мероприятия. Итак, отдельный блок нормативно-правовых актов устанавливает ограничения допуска. Это медицинские изделия. Сюда относится постановление правительства 102. Это различные изделия, в том числе из ПВХ, пластикатов, сюда входят. Это постановление правительства по жизненно необходимым важнейшим лекарственным препаратам, постановление 1289. Продукты питания, конечно же, не обошли стороной, и на уровне правительства выпустили соответствующий нормативно-правовой акт, который устанавливает ограничение допуска иностранной продукции. 832 постановление. По радиоэлектронике здесь отдельный такой частный случай, ввиду установления. Окончательной цены, об этом мы с вами тоже сегодня упомянем чуть позже, радиоэлектроника тоже заслужила особое внимание в сфере применения национального режима и 878-е постановление регламентирует вопросы по применению в рамках ограничения иностранной продукции в рамках поставок соответствующие вопросы. И следующее постановление правительства, которое, обратите внимание, оно перекликается 616 постановлением, но, соответственно, если первое устанавливает запрет на поставку иностранной продукции, то 617-е постановление, оно устанавливает ограничение допуска отдельных видов промышленных товаров. В чем заключается ограничение допуска? Ограничение допуска заключается в том, что при наличии хотя бы минимум двух заявок, которые отвечают требованиям, а именно содержат в себе предложение к поставке товаров российской продукции или иной продукции, произведенной на территории стран Евразийского экономического союза. И вот эти две заявки, они должны быть разноименных производителей, и они должны содержаться в реестре информационной системы промышленности, государственной информационной системы промышленности реестр соответственно при наличии вот таких вот двух минимум заявок если есть третья заявка например с китайской продукции с иностранной продукции либо с продукции которые нет в реестре то соответственно в этом случае мы с вами Говорим о том, что иностранная продукция, заявка с иностранной продукцией, она отклоняется. Вот таким вот образом действуют ограничения. И э, я думаю, что у всех на слуху понятие третий лишний. Когда э, есть две заявки, соответствующие требованиям, то третья заявка, не, которая не соответствует требованиям, средняя, которая не содержится в реестре, если это иностранная заявка, то она отклоняется. Если есть хотя бы минимум две заявки, точнее не минимум, а всего две заявки, например, одна из реестра, вторая заявка китайского происхождения, с товаром китайского происхождения, то вот как раз здесь ограничение, механизм третий лишний, он не выполняется, потому что не выполнено условие наличия хотя бы минимум двух заявок. И вот эта вот иностранная заявка, она в этом случае допускается, но здесь очень важно понимать, что не все так просто. К сожалению, по иностранной продукции в этом случае будет однозначно применяться понижающий коэффициент. И здесь уже в данной ситуации включается наше третье условие применения национального режима – это условие допуска. И на сегодняшний день в рамках условий допуска существует всего лишь один нормативно правовой акт, и э, это нормативно-правый акт, приказ Минфин России, номер 126-Н. Если будете читать текст, обязательно читайте текст с последними изменениями. Изменения вступили в силу не так давно, они были приняты 10 июля, действуют с 1 октября. Там есть разные перечни по товарам, мы сейчас с вами э, об этом тоже поговорим. Так, вижу вопрос, э, вот тот вопрос, который большой, я на него тоже обязательно отвечу, но отвечу чуть позже, как я уже сказала. По поводу применения 616-го, 617 нет, они вместе не применяются, они применяются по разным направлениям. Если есть требования по установлению запрета на иностранную продукцию, то применяется только 616-е постановление. Если есть ограничение допуска, то применяется 617-е постановление. И вот здесь то, о чем я сказала, что... 617 постановление в рамках его применения. Если не выполняется условие третий лишний, то в этом случае включается, так сказать, следующее постановление, которое устанавливает условия допуска. Это приказ номер 126. -я. Условия по ограничению не выполнено. Нет минимум двух заявок, которые отвечают требованиям, которые есть в реестре, которые являются заявками с разноименным товаром с разноименными производителями, то, соответственно, в этом случае сразу же применяется постановление номер 126. И вот здесь, вот возвращаясь к вопросу, почему рассматривают соответствие или несоответствие на вторых частях заявок, вот как раз следующее сведение, что заявка, соответственно, она может во-первых, быть и признаны несоответствующей требованиям, хотя, казалось бы, есть изначально количество заявок, по которым можно установить ограничения, но в итоге, например, заявки не соответствуют требованиям, их становится менее двух, менее двух заявок, которые требованиям соответствуют. И тут уже не применяется 617-е постановление, а применяются условия допуска. И в случае с применением 616 постановления, в случае с применением 617 постановления наш товар, который мы поставляем, который мы производим, он должен быть в реестре ГИСП, Государственная информационная система промышленности. Вы можете буквально прямо параллельно с вебинаром, либо после вебинара зайти на сайт, посмотреть как, соответственно, выглядит государственная информационная система промышленности. Вот туда, в реестр, нужно обязательно включить свой товар, если вы, соответственно, участвуете именно в закупках с применением национального режима. Ну а таких закупок на сегодняшний день их очень-очень много. Итак, отдельно сейчас несколько слов скажу про изменения по 126Н приказа. Итак, у нас третье это... Третье требование ⁇ это условия допуска. В рамках условий допуска применяется приказ номер 126 приказ Минфин России. Он действует у нас уже достаточно давно, но вот в этом году внесли в него изменения. На сегодняшний день существует два перечня продукции. Первый перечень продукции. По этому перечню здесь для нас с вами, кроме того, что были определенные товары добавлены, то есть была корректировка самого перечня, для нас с вами ничего не изменилось. Преференция по цене контракта составляет 15%. То есть классический вариант, когда мы участвуем в аукционе, если мы, например, китайский товар предлагаем, наша заявка выиграла, применяются преференции, и в этом случае мы заключаем контракт по нашей цене минус 15%. Ну, думаю, об этом все знают. Так вот, второй перечень, соответственно, с учетом изменений по второму перечню, был разработан перечень товаров. По этим товарам применяется преференция в размере 20%. Но важное условие. Эти товары, они должны приобретаться в рамках национальных проектов. То есть если по другим потребностям, по другим нужным приобретаются эти товары, то вот этот вот коэффициент в виде 20% он не применяется. Перечень, во второй перечень вошли в том числе отдельные виды грузового транспорта, автотранспорта, специального назначения. Итак, здесь мы для себя и, соответственно, заказчик это должен знать, мы не можем, точнее, заказчик не может объединить в одну группу товаров то есть производить закупку по товарам из первого и с второго перечня соответственно здесь мы как участники закупок вот этот тоже можем обязательно проверить и установить правомерность либо неправомерность установления требований заказчиков в рамках закупки товаров так если установлен, вот как раз вопрос в тему, сейчас на него отвечу, если установлен запрет по 616 постановлению код УКПД-2 товар указанный в реестре товаров российского происхождения, должен, безусловно, совпадать с кодом УКПД-2, установлен заказчиком в Да, совпадать он должен. И сам заказчик, когда разрабатывает требования по закупке, когда формирует извещение, когда формирует документацию проведения процедуры, он, соответственно, ориентируется в том числе, точнее, даже не в том числе, в первую очередь, на требования, которые изложены, соответственно, в реестре товаров российского происхождения. Исходя из этих требований, он заполняет извещение. Если, например, нет товара в реестре, если... Заказчик понимает, что в принципе данный товар не производится на территории Российской Федерации, то, соответственно, здесь уже задача заказчика – уведомить об этом органы исполнительной власти и, соответственно, включить сведения в товар уже для закупки иностранной продукции, сведения в реестр товаров для закупки иностранной продукции. Далее мы с вами возвращаемся. Он же может подходить из реестра, КПД-2 не должен влиять. Но вот заказчик, когда он закупает продукцию именно из реестра российской продукции, его обязанность проверить, что действительно эта продукция есть в этом реестре и, соответственно, составить свое извещение, свою документацию закупки таким образом, чтобы сведения все эти совпадали. Это обязанность заказчика. Если вы находите расхождение, Здесь, в данном случае, это будет причина для того, чтобы направить запрос на разъяснение документации конкретной процедуры. Так. Если установлен запрет по 616-му постановлению поставщика, нет товара в реестре, но он попадает на аукцион, есть ли возможность, что его допустят? Нет, в данном случае, если, если установлен запрет, запрет говорит сам за себя, то в конечном итоге заявка, которая не соответствует требованиям, она будет отклонена. Если установлен, установлено ограничение, вот здесь как раз возможна ситуация, когда заявка с иностранной продукцией будет, ну так действительно, 617 допускают в том случае, когда не срабатывает, требования самого постановления. Вот еще раз я э, данную ситуацию разъясню. 616-е постановление. Запрет. Запрет на допуск иностранной продукции. То есть, если вы поставляете иностранную продукцию, ваша заявка будет отклонена. Другой случай, когда установлено требование по 617-му постановлению. Здесь могут допустить, могут не допустить. Ввиду чего? Сейчас с вами еще раз разберем. Итак, если на аукцион, например, подано... Минимум две заявки, в которых содержится предложение поставки, допустим, российской продукции. И это продукция разных производителей. Обе продукции включены в реестр. В этом случае требование выполнено. И третья заявка, если поступила с китайской продукцией, допустим, она будет отклонена. Другой случай, когда всего две заявки поданы участниками. Первая заявка это заявка с товаром из реестра, заявка э, с российской продукцией, соответственно, например, и э, заявка с китайской продукцией. То в этом случае э, будет заявка с китайской продукцией допущена, потому что правило минимум две заявки э, товаров э, из реестра оно не выполнено. Я думаю, что надеюсь, что я понятно объяснила. Так. Если я подал заявку с китайским товаром на аукцион, как узнать, что допущены участники с отечественным товаром в избежание нежательного понижения с моей стороны? Весьма актуальный вопрос. И ввиду вот этого требования, здесь есть такая некая коллизия в законе, но, тем не менее, большинство площадок идут навстречу поставщику и направляют уведомления направляют уведомления после рассмотрения первых частей заявок. Уведомлений иные площадки, некоторые, точнее, площадки направляют сведения о том, что среди предложений есть предложение поставки российского производства. Другие, наоборот, информируют о том, что есть иностранная продукция. Но, к сожалению, не все электронные площадки направляют такие сведения, но большинство, с которыми вы работаете, то, соответственно, в этом случае вы увидите такое уведомление. Приходит либо на электронную площадку, либо на электронную почту. Если на почте не нашли, то найдете обязательно в разделе уведомления на сайте электронной площадки. Если товар российский, товар не занесли в реестр, он считается иностранным. Да, он приравнивается к иностранному. Так неверное указание страны Российской Федерации, хотя, например, картриджи не производятся. Здесь на самом деле вопрос уже к заказчику, который рассматривает эти заявки. И, соответственно, обязанность участника закупки, который указывает такие сведения, доказать, что он поставляет товар соответствующего производства. Ну, соответственно, китайского, либо российского. То есть даже если речь идет про несуществующие картриджи российского производства, на наш взгляд, то э, в этом случае участнику, когда он поставляет товар, нужно будет доказать, что товар действительно российского производства. Если вы, как участник закупки, точно знаете, что... Товар не производится на территории того государства, которое заявил другой участник. Если вы видите недостоверную информацию, на ваш взгляд, уже при заключении контракта, если эти сведения отображены, соответственно, то в этом случае вы как участник закупки вправе установленные сроки процедуру обжаловать. И тогда уже здесь подключится контролирующий орган, и к этой ситуации будет иметь отношение, будет разбираться. В данном случае. Но здесь будьте готовы к тому, что вы, как участник закупки, со своей стороны будете обязаны доказать, как инициатор соответствующего разбирательства, что действительно товар не производится. Итак, мы с вами. Если заказчик говорит, что указана Российская Федерация, то опять же подключайте контролирующий орган, чтобы уже третья сторона разбиралась в данном случае. Мы с вами идем дальше, потому что у нас информации достаточно много. Пожалуйста, задавайте вопросы, но буду уже отвечать чуть позже. Чуть позже. Итак, чтобы подтвердить страну происхождения товара, мы сейчас с вами говорим пока, в частности, про приказ номер 126Н. Поставщик указывает ее наименование в заявке, указывает сведения первой части заявки, страна происхождения товара. Далее. В, в информационном письме от еще 2019 года письмо Минфин, реквизиты вы видите на экране, зачитывать их не буду. Минфин указывает, что по приказу 126Н участник не предоставляет конкретный документ, например, декларацию в стране происхождения товара. Вот отсюда, конечно же, возникают вопросы от остальных участников, как доказать, как доказать заказчику, в первую очередь, что товар не производится на территории РФ. Нужно указывать предложение наименование страны происхождения продукции, и этим, собственно, мы декларируем страну происхождения товара, потому что иных требований в законодательстве нет в случае применения приказа номер 126-Н. Когда участник закупки выполняет обязательства по контракту на поставку товара, то в этом случае ключевой момент возможно изменить страну происхождения товара только на страну из реестра ЕАЭС, из Евразийского экономического союза. То есть на любую иную страну, которая считается иностранной, соответственно, участник закупки на этапе исполнения контракта не может заменить сведения. Это указано в пункте 1.7 приказа Минфин России. Далее, ну вот до ТПП, до цен ТПП мы с вами дойдем. Итак, мы с вами как раз плавно переходим к нашему вопросу по применению запрета и ограничению допуска иностранной продукции. Запрет на допуск товаров установлен 616 шестнадцатым постановлением, оно было принято 30 апреля текущего года, вступало в силу повсеместно и на сегодняшний день уже все положения, все положения постановления 616 применяются. Итак, об установлении запрета на допуск промышленных товаров происходящих из иностранных государств для цели осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Также для промышленных товаров, которые происходят из иностранного государства, работу, услуг, выполняемых и оказываемых иностранными лицами для цели осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства. И вот в рамках требований по применению национального режима в текущем году было принято 616-е постановление, которое говорит нам о том, что устанавливается запрет на допуск иностранных товаров на выполнение работ, оказанных услуг иностранными лицами. И, соответственно, те товары, которые являются иностранными, которые не включены в реестр продукции государственной информационной системы промышленности, они не допускаются. И вот здесь мы, если обратимся с вами к практике, то мы увидим, что выгодно на сегодняшний день все-таки включить свою продукцию в ГИС для того, чтобы устранить тем самым конкурентов, для того, чтобы продавать по более выгодной цене. Если мы откроем с вами практику, то увидим, что китайский товар, в случае, если речь идет про 617 постановление про приказ на 126 цен, товар продается по очень низкой цене. И я сама участвую постоянно с поставщиками в закупках, вижу, что действительно товар уходит буквально за бесценок, и, конечно же, невыгодно такой товар продавать. Ну вопрос к тем поставщикам, которые в итоге поставляют по таким низким ценам, потому что порой цена падает и на 80, и на 90%. Далее. Минпромторг. Минпромторг в данном случае он является основным органом, основным регулятором в сфере применения И-616 и И-617 постановления. Минпромторг, со своей стороны, утверждает порядок выдачи разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара. Тот товар, который предусмотрен под пунктом А, пункта 3 постановления 616. Также Минпромторг утверждает порядок формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, включая порядок предоставления выписки из него и форму. То есть, когда ваш товар уже включен в реестр соответствующей продукции, здесь все будет механически предельно просто. В автоматическом режиме можно будет сформировать выписку и эти сведения, соответственно, приложить к заявке. По документам мы сейчас с вами будем тоже говорить. Далее. Порядок формирования и ведения реестра евразийской промышленной продукции, также утверждается Минпромторг, включая порядок предоставления выписки из него и форму. И вот а, здесь ключевой момент, который мы для себя понимаем, что 616-е постановление, оно устанавливает запрет на поставку иностранной продукции и разрешается к поставке продукция, произведенная на территории Российской Федерации и на территории государств Евразийского экономического союза. Какие государства входят в состав Евразийского экономического союза? Это в первую очередь Российская Федерация, это Республика Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика. И, соответственно, вот эти вот товары, которые произведены на территории ЕАЭС, они имеют определенный приоритет. Они могут быть допущены в случае применения 617-го постановления, и они допускаются, если установлен запрет по 616 постановлению правительства. Так. так, сейчас посмотрю быстро, какие вопросы у нас поступили. Вопросов очень много. Предлагаю следующим образом. Мы сейчас с вами все-таки продолжим нашу основную тему, потому что материал полезный и интересный. И потом мы с вами перейдем к нашим не менее интересным вопросам. Итак, значит, когда 616-е постановление применяется, здесь одно основное требование. Товар должен быть в реестре, и, соответственно, мы при подаче заявки предоставляем выписку из реестра Государственной информационной системы промышленности. И вот здесь я хочу... Обратите внимание на тот важный факт, на то важное требование, что не могут быть предметом одного контракта, одного лота, те промышленные товары, которые включены в перечень и не включены в него. Обратите на это внимание и впредь, когда вы будете участвовать в закупках, тоже я рекомендую просматривать по номенклатуре, что закупает заказчик, ввиду того, что, к сожалению, заказчики такие ошибки допускают, это грубейшее нарушение, и а, здесь нужно со своей стороны, если вы столкнулись с такой ситуацией, направить обязательно запрос на разъяснение, чтобы не поучаствовать в такой закупке, а потом в итоге а, при наличии разбирательства они ней а, закупку снова не перевели на этап подачи заявки или не отменили вовсе. При исполнении контракта замена промышленных товаров, указанных в перечне, на промышленные товары, которые происходят из иностранного государства, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза, не допускается. То есть, когда вы поставляете товар, нужно поставить именно те товары, которые были заявлены в заявке, либо в крайнем случае произвести замену на товары из стран ЕС, на товары, которые произведены на территории других иностранных государств. Такая замена не допускается. Далее, вот здесь я хочу уточнить, когда не применяется запрет, запрет не применяется по 616 постановлению в следующих случаях. Если на территории Российской Федерации не производится тот промышленный товар, который необходим заказчику. Факт отсутствия такого производства подтверждается наличием у организатора торгов разрешения на закупку происходящего из иностранного государства товара. Причем здесь обратите внимание, что это тоже не по желанию заказчика, это требование в соответствии с учетом, соответственно, с постановлением, точнее, прошу прощения, приказа Минпромторга номер 1755. В этом случае заказчик, со своей стороны, либо организатор торгов, он обязан э, проинформировать Минпромторг о том, что тот товар, который ему требуется, не производится на территории Российской Федерации и не производится на территории стран государств Евразийского экономического союза. Соответственно, в этом случае Минпромторг выдает разрешение на закупку иностранной продукции. Данным разрешением заказчикам следует заручиться для каждой проводимой закупки зарубежных промышленных товаров. Запрет не применяется в случае, если закупается одна единица товара, стоимость которой не превышает 100 тысяч рублей. И закупки если проводится закупка, совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 миллиона рублей. То есть в том случае, когда начальная максимальная цена не превышает 1 миллион рублей, и внутри вот этой закупки стоимость каждой позиции не превышает 100 тысяч рублей. Далее, за исключением тех закупок, закупок тех товаров, которые указаны в пункте 1.7, 124, 125, перечень номер 616. Далее, это еще не применяется за бред на поставку иностранной продукции, когда существует необходимость обеспечения взаимодействия с товарами, которые уже есть у заказчика. И вот эта вот несовместимость, соответственно, она обусловлена тем, что уже есть оборудование наличию заказчика и э, при необходимости, например, поставить запчасти к этому оборудованию, запрет не будет применяться в данном случае. За исключением закупок товаров, которые указаны в пунктах 6771, перечня номер э, 616, постановление правительства. Далее. Запрет не применяется, когда закупаются запасные части, расходные материалы к машинам, оборудованию, которые используются заказчиком в соответствии с технической документацией, если закупки осуществляются ФСБ, если закупки осуществляются ФСО, службой внешней разведки, органами внешней разведки, также Минобороны Российской Федерации. И федеральная служба и войск Национальной гвардии Российской Федерации. То есть отдельный класс закупок, отдельные потребности, отдельные нужды. В этом случае запрет тоже не применяется. Ну и, конечно, управление президента и главное управление специальных программ президента Российской Федерации. Ну, здесь речь идет про то, что отдельные, соответственно, органы власти, они проводят закупки, собственно, с учетом требований, но... В этом случае запрет на поставку иностранной продукции не применяется. Закупки товаров ССО Российской Федерации осуществляем в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны, а также закупки транспортных средств МВД Российской Федерации для обеспечения безопасности объектов государственной охраны. В этом случае мы тоже с вами видим то, что запрет не применяется. И вот на этом этапе хочу рассказать о том, как же мы со своей стороны, участники закупок, подтверждаем о том, что наша продукция соответствует требованиям. Для того, чтобы подтвердить соответствие закупки промышленных товаров требований, установленным 616-м постановлением, и 617-я сюда тоже относится, если применяются ограничения допуска иностранной продукции, Участник закупки в составе заявки в обязательном порядке прикладывает выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестра. То есть в этом случае участник закупки, который заинтересован в том, чтобы поставлять российский товар, либо товар, произведен на территории ЕС, он включает свой товар в реестр. Соответствующей продукции, либо ЕАЭС, либо а, товаров российского происхождения. Также а, предоставляется информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций условий на территории Российской Федерации, если такое предусмотрено постановлением правительства номер 719. В этом постановлении правительства как раз речь идет о об установлении требований а, с учетом ведения реестра а, Евразийской экономической евразийской продукции и продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Такая выписка не предоставляется при осуществлении закупок промышленных товаров для нужд обороны страны и безопасности государством, подпадающих под запрет по 616-му постановлению по пункту 2. За исключением закупок промышленных товаров, предусмотренных перечнем постановления. Для подтверждения соответствия участник закупки предоставляет заказчику в составе своей заявки на участие декларацию о стране происхождения товара. Декларация в данном случае предоставляется в свободной форме. Основанием для включения продукции в реестр российской промышленной продукции является заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. То есть в данном случае Минпромторг является тем органам исполнительной власти, которые осуществляют собственно введение самого реестра российской продукции, продукции, произведенной на территории стран ЕС. И соответственно мы, как участники закупок, как производители, как конечные продавцы, заинтересованы в том, чтобы включить нашу продукцию в соответствующий реестр и участвовать в закупках в новую временем Далее торг сайт выглядит таким вот образом. Здесь мы со своей стороны можем завести свой личный кабинет и, соответственно, уже выполнять действия из личного кабинета. Но сразу скажу, что, к сожалению, сам сайт пока еще не адаптирован под нужды участников закупок. Есть там и технические ошибки и есть там определенные сложности при включении продукции в реестр, есть сложности с взаимодействием с ТПП, потому что здесь второй будет основной заинтересованный игрок в этой связке – это торгово-промышленная палата. Поэтому, ну, к сожалению, пока еще мы имеем достаточно сырой сайт, и здесь я не рекомендую работать, но рекомендую работать в другом ресурсе, о нем я скажу чуть позже. Далее, вот как раз то, о чем я хотела, той новости, с которой я хотела с вами поделиться, сайт OTC запустил свой сервис, сервис по помощи участникам закупки по включению продукции в реестр. ГИС по, по получению заключения производства продукции на территории Российской Федерации, на территории стран Евразийского экономического союза. Сервис на себя берет все функции по взаимодействию с иными органами исполнительной власти, по взаимодействию с Минфронторг, по, взаимо, по взаимодействию с торгово-промышленной палатой. Поэтому рекомендую воспользоваться данным сервисом в части получения заключения. Сразу знаю, что вы будете задавать вопросы по стоимости, вы будете уточнять, соответственно, по функционированию, по срокам в каждом конкретном случае, в зависимости от товара, срока получения заключения, включение продукции в реестр товаров российского происхождения товаров, которые производятся на территории стран Евразийского экономического союза, индивидуален. Поэтому, если ваш вопрос, соответственно, индивидуальная стоимость, если ваш вопрос связан с включением продукции в ГИС, пожалуйста, пишите нам на электронную почту и связывайтесь по телефону. Все консультации у нас осуществляются в режиме нашего взаимодействия, то есть от вас мы запросим определенную информацию. И, соответственно, уже сможем точно сказать и по стоимости, и по срокам. Отмечу, что сроки по сравнению с теми сроками, которые регламентированы на сайте Минпромторг, они значительно короче. То есть, если у вас горит вопрос о включении вашей продукции в ВИСП, вы можете обратиться к нам. Так, контакты. По поводу цены, цена в каждом случае разная, потому что здесь идет взаимодействие с торгово-промышленной палатой. Торгово-промышленная палата в каждом конкретном случае, для того, чтобы оценить производство, она выставляет свое количество часов. Поэтому здесь, да, контакты можно. Здесь сразу я проинформировать вас по стоимости не смогу. Но вы, когда направите сведения нам на электронную почту, либо по телефону мы с вами проговорим этот вопрос, мы уже с вами сможем отталкиваться от той продукции, которую вы поставляете или производите. Так, контакты я еще дам в конце. Хочу сейчас э, перейти дальше к нашим вопросам, потому что вопросов у нас с вами много. А, следующий. Хочу привести примеры с практики по уже применению 616 постановления. 616 постановление «Запрет на поставку иностранной продукции». В антимонопольный орган обратился участник закупки с жалобой на действия заказчика при проведении электронного аукциона на приобретение машины для выемки грунта. По мнению заказчика, по мнению, прошу прощения, заявителя заказчик, неправомерно признал соответствующие положениям законодательства и документации об электронном аукционе вторую часть заявки победителя процедуры. А в чем же суть дела была? У ПАС установили, что победитель закупки не предоставил документы, предусмотренные 616 постановлением правительства, хотя по условиям документации закупки по требованиям законодательства заказчику нужно было изначально установить эти требования закупочной документации, а участнику, соответственно, подтвердить производство своей продукции. А именно участник закупки не предоставил Выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров. То есть фактически та выписка, которая требовалась на этапе подачи заявки участникам закупки, она предоставлена не была антимонопольный орган пришел к выводу, что заказчик неправомерно признал вторую часть заявки победителя аукциона соответствующей требованиям законодательства, поскольку положение условия документации об электронном аукционе противоречит нормам, предусмотренным постановлением 616. Соответственно, здесь мы с вами имеем дело с тем, что, к сожалению, когда уже был определен победитель закупки, закупка была признана несоответствующей требованиям. В итоге участник победителя остался без реализации своего товара, он не смог реализовать тот товар, который у него уже был наличием наличии, он его приобрел для того, чтобы, соответственно, поставить под данную закупку и заказчик остался без требуемого оборудования. Конечно, это крайний вариант, но тем не менее, уже практика ФАС в этой части набирает свои обороты и, соответственно, если... По законодательству заказчик обязан был установить требования, а он по каким-то своим причинам не установил ограничения, либо не установил условия допуска. В случае наличия разбирательств контролирующего органа закупка будет это отменена. И здесь уже неважно, важно, был товар куплен конечным поставщиком, либо он еще на стадии покупки. Следующее постановление правительства 617-е, тоже речь идет про соответственно, промышленные продукты, промышленные товары. Данное постановление правительства устанавливает ограничения допуска, о чем мы с вами уже говорили. Постановление правительства устанавливает определенный, определенный перечень отдельных видов промышленных товаров, которые происходят из иностранного государства, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для цели осуществления закупок, для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как раз то правило, о котором мы с вами говорили, правило третье и лишнее. В чем выражается ограничение допуска товаров, работы, услуг? Заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложение о поставке отдельных видов, промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, исключение ЕАЭС, при условии, что на участие в закупке подано не менее двух заявок, которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупки, которые одновременно, вот здесь тоже ключевой момент, потому что условия должны выполняться одновременно. Во-первых, Предложения должны содержать поставку отдельных видов промышленных товаров, страной происхождения которых является только государство члены Евразийского экономического союза. То есть Российская Федерация и остальные государства члены Евразийского экономического союза. И предложения не должны содержать поставку одного и того же вида промышленного товара. То есть, иными словами, если участник один поставляет товар производителя А, участник второй предлагает поставки тоже этот же товар производителя а то в этом случае условия о минимум двух заявках разноименных производителей она не выполнено. соответственно обе заявки должны содержать предложение поставки товаров из реестра и товары эти должны быть разноименных производителей. соответственно в этом случае будет считаться требование постановления 617-го, выполненным. Как подтвердить страну происхождения товара? О том, каким образом подтвердить страну происхождения отдельных видов промышленных товаров, прописано в 617 постановлении, в пункте 7. А именно, участник закупки предоставляет наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции, реестр ГИСП. Предоставляет сведения... По выписке и наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара это сертификат ст1 это акт экспертизы торгово-промышленной палаты так но ну, погист можно будет проконсультироваться сегодня в течение дня После обеда желательно звонить, после двух часов, и этот вопрос мы с вами проговорим. Лучше сразу направлять сведения на почту, чтобы уже мы, когда с вами разговаривали предметно, мы понимали, какой именно товар вы собираетесь поставлять. Уже, если заранее заявка поступит на почту, оператор со своей стороны смог бы оценить товар и предварительную стоимость не смог озвучить. Контакты будут с конце данные. Итак, мы идем с вами дальше. Да, добрый день, рада вас видеть. 617 постановление. Тут тоже я подготовила пример из практики. Уже активно повсеместно применяется и 616, и 617. Исходя из этого уже есть определенная практика регулирующего органа. У вас обратился поставщик с жалобой на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку парниковой пленки. Заявитель считает, что обстоятельства, указанные в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в закупке, не являются основанием для признания заявки, не соответствующей требованиям аукционной документации в силу норм действующего законодательства. И вот здесь, когда УПАС рассматривала материалы дела, УПАС в итоге ссылается в том числе на письмо Минпромторга, реквизиты вы его сейчас видите на экране, и на постановление правительства 617 -е. УПАС установила, что не предусмотрен документ, который предоставляется участникам закупки в составе заявки. В целях подтверждения соблюдения ограничений в отношении продукции произведен на территории государств-членов Евразийского экономического союза. И вот здесь как раз вопрос о применении механизма «третий лишний». Механизм «третий лишний» следует применять на основании информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции в отношении продукции, произведенной на территории Российской Федерации, также на основании декларирования в отношении продукции, произведенной на территории стран ЕАС. То есть здесь возникает вопрос к заказчику прежде всего, если всего лишь одна единственная заявка, каким образом он посчитал, что заявка не соответствует требованиям по 617 постановлению, ведь правило третий лишний в данном случае не выполнено. В этом случае заказчику необходимо было применять соответствующие... Соответствующий приказ номер 126 и оценивать заявку, если это заявка с предложением иностранной продукции, как, соответственно, поставку иностранного товара с понижающим коэффициентом минус 15% в данном случае. И э, к соответствующему выводу приходит антимонопольный орган. Антимонопольный орган указывает, что заказчику необходимо было признавать заявку поставщика не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе по причине отсутствия в ней сведения нахождения отдельного вида промышленных товаров в приезде российской продукции, а рассмотреть заявку как заявку с товаром иностранного происхождения. В своем решении комиссия ОКОС поддержала доводы заявителя жалоба была признана обоснованной в данном случае. Как раз вопрос к тем поставщикам, которые поучаствовали в закупках, знают, что э, товар либо иностранный, либо наоборот, только российский есть по данному виду продукции. Соответственно, здесь вы можете эти знания в свою пользу использовать. Запись вебинара будет э, и будет презентация также Дензина. При проведении конкурсов и аукционов на закупку промышленных товаров, включенных в перечень 617 постановления правительства, предоставляется равный доступ участников таких процедур, как предлагающих товар страной происхождения товаров, которым является Российская Федерация, так и предлагающим товар, происходящий из государств, членов Евразийского экономического союза. То есть, таким образом, мы с вами видим то, что... Товары, произведенные на территории стран ГИАЭС, они условно приравниваются к товарам, которые произведены на территории Российской Федерации и имеют равные преимущества. Далее, механизм третий лишний применяется в отношении продукции, произведенной на территории Российской Федерации на основании информации о нахождении отдельного вида промышленной продукции в реестре. И в отношении продукции, произведенной на территории государств членов Евразийского экономического союза путем декларирования. То есть здесь мы с вами наблюдаем то, что опять же, если наша продукция включена в реестр, неважно это товар ЕС, либо это товар российский, то в этом случае мы будем иметь преимущество по отношению к товарам из иностранных государств. Будьте внимательны, ввиду того, что если товар, будучи российским товаром, не включен в реестр, он вот эти вот преимущества не получает с учетом 617 постановления. А по 616 постановлению, увы, такая э, продукция не будет допущена э, в дальнейшем к заключению контракта. Далее. Так, у нас вопрос интересный. Можно ли в первой части в графе «Страна происхождения» ставить прочерки, если на этапе подачи не знаешь точно, где производился и есть ли в реестре? К сожалению, нет. Страна происхождения товара – это обязательное условие для проверки, для допуска вашей заявки. Если не указана страна происхождения товара, то, к сожалению, в этом случае заявка будет отклонена. И будет она отклонена не по причине несоответствия национальному режиму, а будет она отклонена ввиду того, что в первой части заявки страна происхождения товара не указана. А уже оценивание по соответствию либо несоответствию требованиям 616-617-го постановления, это производится на этапе рассмотрения вторых частей заявок. Далее, механизм третий лишний применяется в отношении продукции, которая произведена на территории Российской Федерации на основании информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции, в отношении продукции, которая произведена на территории государств-членов Евразийского экономического союза путем декларирования. Далее, при участии в закупках с применением национального режима следует Определить по коду КПД-2 принадлежность товара к постановлению номер 616, постановлению 617, либо к приказу номер 126Н. Воздержаться от участия в закупке продукции согласно, согласно 616-го постановления, если имеющийся товар участника зарубежного производства. Здесь поучаствовать на войск, к сожалению, не получится. Заявка будет отклонена. Будет она отклонена по второй части ввиду несоответствия требованиям по национальному режиму. Хотя уже исходя из первой части, заказчик будет знать, что заявка иностранного происхождения, иностранного производства. При подаче предложения подготовить соответствующие документы нужно участнику закупки, которые подтверждают страну происхождения товара. Здесь очень важно понимать для себя, что часть документов мы предоставляем, мы точнее включаем в нашу заявку на участие, а часть документов нам нужно будет предоставить уже при поставке нашего товара. Вот к тем документам, которые относятся к документам, включаемым в состав заявки, как раз относится выписка из реестра промышленной продукции. При подаче предложения необходимо подготовить данные документы и включить состав заявки. Нужно изучить обязательно правила снижения цены контракта при закупке продукции с учетом требований национального режима. Здесь Будьте внимательны, если вы по 617-му постановлению участвуете в процедуре, поставляете иностранный товар, не ЕАЭС, то в этом случае может быть снижение, может быть применение понижающего 15% коэффициента. Нужно подготовить свою закупочную документацию согласно нормам действующего законодательства, включить все документы в обязательном порядке. В первой части нужно указать страну происхождения товара, независимо от того, что во второй части заявки мы опять же возвращаемся к этому вопросу. И нужно обязательно получить само заключение Минпромторг о стране происхождения товара, включить продукцию в диск. И вот, как раз если через сервис эти силы будете включать продукцию в ГИСП, вы сразу убьете этим несколько зайцев. Ваша продукция будет включена в реестр ГИСП. Вы получите заключение о производстве вашей продукции, например, на территории стран, на территории Российской Федерации, и соответственно. Ваша продукция, она будет продаваться не только через площадки, но еще и через сервис происходит размещение сведений в каталоге ГИСП. Соответственно, как в электронном магазине, так и в электронном магазине ГИСП вы сможете продавать товары определенные напрямую. Далее. Ну, собственно, сам реестр промышленной продукции, он выглядит вот таким вот образом. Здесь же можно сформировать выписку после уже, соответственно, включения товара вниз. Выписка будет выглядеть таким вот образом. И по QR-коду любой пользователь, в том числе заказчик, он сможет проверить достоверность сведений. Применение национального режима с учетом 223-го федерального закона регламентировано поставлением правительства от 16 сентября 2016 года номер 925. Это мы с вами уже в завершение мы с вами сейчас будем к вопросам переходить. И здесь заказчик, если он работает с учетом требований закона о закупках отдельными видами юридических лиц, он применяет 925-е постановление о приоритете товаров российского происхождения работу услуг, выполняемых оказываемых российскими лицами по отношению к иностранным товарам и так далее. И при осуществлении закупок товаров, работ услуг путем проведения конкурсом или иным способом когда есть критерии оценки заявок, вот здесь вот ключевой момент потому что при проведении разных процедур существуют разные механизмы использования 125 го постановления так вот когда есть в основе критерии для оценки участников критерии для выявления победителя в этом случае Участникам, победителям признается то лицо, которое предлагает наиболее низкую цену договора. При этом оценка сопоставления заявок на участие в закупке, которые содержат предложение поставки товаров российского происхождения, выполнения работ, оказывания услуг российскими лицами, происходит по стоимостным критериям оценки и производится по предложенной цене, сниженной на 15%. То есть, та цена, которую предлагает участник, для того, чтобы заявку оценить с приоритетом, она оценивается с учетом понижающего 15% коэффициента. Договор заключается по цене договора, который предложен участникам закупки. Иной механизм по 925-му постановлению, когда осуществляется закупка путем проведения аукциона, либо иным способом, при котором определение победителя производится путем снижения начальной цены, цены договора указанной в извещении с учетом шага аукциона. В этом случае договор с победителем заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены договора, если речь идет о применении соответствующего понижающего коэффициента в случае, если победитель предлагает иностранную продукцию. Итак сейчас на слайде привожу дополнительные документы которые я тоже рекомендую изучить с учетом применения 616 617 постановления было выпущено письмо минпромторг от 8 июля 2020 года дают разъяснения о механизме именно применения и ограничений допуска иностранной продукции и запрета допуска иностранной продукции и здесь мы с вами следим за изменениями, потому что ожидается система квотирования закупок российской продукции. Так, контакты мы сейчас с вами видим на экране. Сейчас я посмотрю вопросы, которые у нас поступили. Вопросов у нас достаточно много. Я очень рада, что вы активно включились в беседу. Так. Так. Если товар российский, не занесли его в реестр, то да, этот товар, считается, приравнивается к иностранному товару. Так, если в контракте прописан на этапе исполнения контракта подрядчик предло, э, предоставляет выписку из реестра российской промышленной продукции, формируем посредством ГИСП или копию сертификата, указанного в пункте Б, пункта 7, основывающего постановления номер 617 как исполнять, если производители не включили свой товар в указанный реестр, а в составе второй части заявки выписку а не предоставляли. Но здесь вопрос прежде всего, конечно же, к заказчику, по какой причине, а, ну, либо если здесь применяются условия допуска, товар, российский товар, если товар не включен в реестр, и а, при этом товар в рамках 617 постановления был допущен, то в этом случае вопрос, естественно, заказчику. Заказчик изначально сайт документацию о закупке. Он обязан был расписать, каким образом будет применяться 617 постановление и дать отсылку, в том числе, на 126н. В этом случае Цена контракта при применении приказа 126 цен, а он в данной ситуации обязан будет применяться. Соответственно, цена контракта должна снижаться на 15%, если российский товар не приравнивается, точнее, если российский товар не содержится в реестре. В промышленных продукт то он приравнивается к иностранным. Но заказчик в данном случае уже никакие требования в части предоставления документов не устанавливает. Так, следующий вопрос. Если подается заявка с выпиской из реестра не самого участника, третьего лица. Да, конечно, такие случаи, они повсеместны в практике. Вы можете не являться производителем товара, но вы можете этот товар поставлять. И в этом случае вы предоставляете сведения, опять же, из реестра российской промышленной продукции. И вы поставляете, вы конечный, не производитель, а конечный поставщик этой продукции. И э, с учетом предоставленной выписки вам нужно на этапе исполнения контракта будет привести именно тот товар, который вы э, указали в своей заявке. Каким образом на практике заказчик устанавливает запрет или ограничение по 44-му федеральному закону? Происходит ли это автоматически при формировании извещения в или это делается вручную? Очень много закупок сейчас встречают, где установлен запрет по 616-му постановлению, но российских товаров по предмету нет. Здесь частично в данном случае заказчик заполняет информацию вручную, но в части определения именно кода, под который подпадает товар, здесь действие автоматически. То есть заказчик при формировании своего извещения в ЕС он выбирает тот код в соответствии с классификатором КПД-2, под который подпадает тот товар, который он собирается закупить. Конечно же обязанность заказчика заранее проверить, есть ли этот товар в составе реестре российской промышленной продукции. Если его нет в реестре, если заказчик знает, что на территории Российской Федерации этот продукт не производится, товар не производится, то в данном случае в интересах заказчика, его обязанность получить заключение о том, что товар этот на территории Российской Федерации не производится, и, соответственно, получить разрешение Минпромторг о закупке иностранной продукции. Но в части формирования извещения по выбору кода, кода ОКПД-2 здесь действие в автоматическом режиме происходит. Так, я сейчас смотрю еще вопросы, которые поступили, на которые я не ответила. Производители не обязаны включать в перечень промышленных продукций свои товары, где брать выписку, если производитель не заинтересован в включении в реестр. Буквально недавно на моей практике был такой случай, когда поставщик, не являясь производителем товара, речь шла про респираторы, он со своей стороны, так заинтересованное лицо, как конечный продавец этих товаров, он самостоятельно включил товар в ГИС Производителя, соответственно, указал, того то организацию которая является на самом деле поэтому здесь такие случаи на практике также встречаются так любимый наш 126 н приказ 126 заказчик установил, при закупке на картридже мы указали страну Китай, другой поставщик Российской Федерации указал, в результате мы подписали контракт на минус 15%. Нам известно, что в России картриджи не производятся, была ли практика по этому вопросу, с кого эти 15%. Практика такая есть, практика, ну по картрижам точно я не могу сказать, но практика по подобным вопросам, когда участник закупки, победитель точно знает, что в Российской Федерации не производится товар, есть только иностранный товар, он обращается в контролирующий орган, обращается в ФАС и обжалует вот это вот снижение итоговое. Являясь победителем, либо не являясь победителем по закупке, просто являясь участником этой процедуры, вы можете обжаловать, и в этом случае будет дополнительная проверка. Но будьте готовы к тому, что нужно будет действительно доказать, что на территории Российской Федерации такой товар не производится. По поводу продуктов питания, 832 постановление, заказчик не указывает ограничение допуска по данному постановлению, какими нормативами это регулируется. Здесь нужно смотреть конкретно, что закупается заказчиком. Коррелируется ли это с постановлением 832, если вы действительно видите, что это товар из постановления 832, то в данном случае мы направляем запрос на разъяснение и уточняем, что заказчику нужно применять данное постановление. Заказчики тоже люди, они постоянно ошибаются, причем допускают иногда грубейшие ошибки. Так, вот По 616-му постановление тоже интересный вопрос. Думали, отклонят. В итоговом протоколе заказчик заявил, что у него было разрешение от Минфомторга, хотя в документации при запросе разъяснений заказчик этого не оговаривал. По 616-му иногда допускать были прецеденты на усмотрение заказчика, так как либо отклонять и поставлять, либо отклонять и остаться без ничего. Вот здесь действительно, если есть соответствующее разрешение у заказчика на закупку иностранной продукции, если подтверждено Минпромторг, что товар на территории Российской Федерации, на территории ЕС не производится, то в данном случае заказчик может закупить иностранную продукцию. Но здесь уже соответственно от заказчика быть, должна быть инициатива обратиться в Минпромторг и получить соответствующее заключение. Если участник участвует в такой процедуре по 616 постановлению с иностранной продукцией, то он изначально обязан знать, почему Но заказчик здесь вопрос не уведомил это через запрос на разъяснение. Но изначально, конечно же, сведения должны быть отражены в документации закупки под ответственность заказчика в данном случае. Так, уважаемые участники закупок, я смотрю, что через ТПП, да, конечно, по поводу картриджев мы доказываем через торгово-промышленную палату. Здесь должно быть заключение, что товар производства Российской Федерации, либо иного государства отсутствует. Соответственно, преференции в данном случае применяться не могут. И понижающий коэффициент к участнику, который предлагает, например, китайский товар, не должны применяться. Так, уважаемые участники закупок, сейчас я посмотрю после уже нашего вебинара. Я э, надеюсь, что ответила на все вопросы, вопросов было очень много, но если что-то я пропустила, прошу прощения, обязательно отвечу по электронной почте. Сейчас уже время нашего вебинара подходит к завершению. Итак, еще раз, пожалуйста, пользуйтесь нашим сервисом, сервисом ГИС по включению продукции в реестр промышленной продукции. По вопросам стоимости, по вопросам самого включения в ГИС, по вопросам той документации, которую нужно предоставить, пожалуйста, обращайтесь к нам Пишите нам на электронную почту и звоните по телефону. По этим вопросам мы с радостью вас проконсультируем. Если будете сегодня обращаться, то сегодня лучше писать на почту и сразу с указанием того товара, который вы собираетесь поставлять, и сразу по телефону можете перезвонить, и мы с вами переговорим. Этот вопрос буду курировать я лично, поэтому взаимодействовать мы тоже с вами будем лично. Большое спасибо за внимание. Я рада, что вы сегодня посетили наш вебинар. Всего доброго и до свидания.